Я очень люблю этот рецепт чесночного хлеба, приготовленного в духовке. Хлеб получается настолько ароматным и аппетитным, что хочется делать все путерброды только с ним. Ингредиенты 1 свежий мягкий багет, 75 грамм сливочного масла, 3 столовые ложки оливкового масла, 3 пять зубчика чеснока, соль, перец, специи, укроп и 30 грамм сыра. В небольшую миску добавляем сливочное масло, 3 столовые ложки оливкового масла, но можно заменить подсолнечно. Соль, перец, разные приправы на ваш вкус и сушеный укроп. По желанию добавить свежий укроп и перемешиваем. Отправляем в микроволновку на пару секунд. Измельчить чеснок и добавить в миску. Свежий чеснок дает более выразительный вкус, но можно использовать и чесночный порошок. Разогреть духовку до 200 градусов. Разъезжайте батон пополам. У меня получилось 4 кусочка. Покройте противень алюминиевой фольгой. Ложкой распределить смесь равномерно по всей поверхности батона, не забывая про края, иначе они подгорят. Добавьте немного тертого сыра перед запеканием чесночного хлеба. Очень важно выбрать правильный и мягкий батон. Если батон один день или он из тех, которые хрустящие, то он вам не подойдет. Чесночный хлеб, приготовленный из такого батона, будет трудно проживать. Если у вас нет дома батона, то можете приготовить его сами. У меня как раз есть рецепт для вас, вы можете его увидеть в подсказках или в описании. Запекаем чесночный хлеб при температуре 200 градусов в течение 10-15 минут. Теперь можно насладиться свежим чесночным хлебом прямо из духовки. Приятного аппетита!